Вы хотите быстро и за хорошую цену продать автомобиль? Качественное видеообъявление решит проблему. Оно привлечет гораздо больше людей, чем текст или картинка и выделит ваше объявление среди серой массы. По статистике Google, 69% пользователей смартфонов спортфонов принимают решение о покупке после просмотра видео. В ролике мы снимем лучшие стороны вашего авто и ответим на вопросы будущих покупателей. Например, что под капотом и в багажнике? В каком состоянии пороги? Покажем зазоры между деталями кузова и проведем экскурсию по салону. Для особо требовательных клиентов у нас есть оценочный чек-лист предпродажной проверки авто. В собственной студии мы снимаем продающие видео быстро и качественно. Оставляйте заявку, пишите, звоните и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».